процентов 2000 года кризис даткомов привел к тому, что для того, чтобы взбудоражить, запустить снова экономику, чтобы экономика Америки не ушла в рецессию, Федрезерв снизил процентные ставки. Снизил процентные ставки там до 2,5-3,5%. В свою очередь у банков были дешевые деньги, и банки начали кредитовать физических лиц, которые покупали дома в ипотеку.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 То есть программа количественного смягчения появилась из-за того, что центральный банк, даже опустив процентную ставку до нуля, он не смог возобновить рост экономики. То есть граждане были уже настолько закредитованы, что даже снижение ставки до нуля не позволило запустить маховик экономики. И поэтому надо было что-то дать банкам экономике, надо было дать что-то сверху. И вот это вот сверху и были программы количественного смягчения. Куе, вот это вот и называется весь, вот это, вся вот эта процедура предоставления ликвидности банковской системы, называется программа количественного смягчения. Куе.